уважаемые партнеры, на связи Елена Туманова, и сегодня 24 июня 2021 года, и сегодня у нас состоится технический старт нашей новой платформы, нашего нового инструмента для заработка, который называется Турбо 4 или IT 4. И сегодня всем партнерам, кто решил участвовать в этом проекте, кто решил зарабатывать в этом проекте, вот видите, проект называется Inside Turbo 4, и сегодня его технический пристар. Так вот про подарки всем партнерам, кто решил начать зарабатывать еще и на Insight Turbo 4. Все, кто пополнил свои кошельки на 100 долларов, кошельки Tron Link у вас должны быть заведены доллары USDT Tether, потому что платформа работает только с этим кошельком. И прислали мне скриншоты, что да, они готовы, к одномоментному старту, потому что мы заходим всей командой, как только я активирую свое участие, сразу же все мои партнеры получают отмашку для того, чтобы начать уже зарабатывать в этом проекте. И все, у кого есть деньги на кошельках, сразу же активируют, занимают самые лучшие места. И я думаю, что у нас есть все шансы, чтобы в течение самого быстрого времени, а возможно даже в течение суток, вернуть вложенные в этот бизнес средства и дальше уже выходить в чистый плюс. Итак, нескольким я уже перевела. И сегодня я хочу перевести еще двоим моим партнерам. Передать. Очень хорошая функция, когда можно переводить деньги внутри системы. Это существенно экономит на комиссиях. Вставляю логин. КМ. Активация доступа к Turbo 4, то есть к новому инструменту для заработка, стоит 12,5 с половиной долларов, и я отправляю партнеру 12,5 с половиной КМ или 12 с половиной долларов. Отправить. Все денежные передвижения. В вашем личном кабинете проходит через одноразовый код, который отправляется вам на электронную почту. Обязательно записывайте себе все логины, пароли электронные почты, с которыми вы регистрируетесь на данной платформе. Иначе вы без этих данных не сможете ничего сделать. Перехожу в почту. Приходит вот такое письмо. Привет! Хотите ли вы перевести деньги 12 км вот этому партнеру? Если все совпадает, копировать, подтвердить, ставить и подтвердить. Все, деньги отправлены. Деньги отправлены. Так, еще у меня один партнер, и я тоже хочу ему отправить. Перехожу в партнерскую программу. Видите, сейчас партнеров решили, учас, решила участвовать еще и в стейкинге. Пополнили также, как и я, свой баланс в стейкинге. И каждые 25 дней а, будут здесь нам капать денежки, капать дивиденды. Последний учетный период мы получили на сумму своего депозита плюс 16%. Это радует. Так, передать логин участника ЮНИТИЛ57КМ. Я хочу 12,5 долларов отправить. Отправить. Так, 12,5 долларов. Опять вводим одноразовый код, который приходит на почту этому партнеру. 12,5 долларов. Так, копировать. Вставляю копировать и подтвердить. Перевод участнику. Метил 57. Отправляю. Так, вот, пожалуйста... Еще двоим партнерам я отправила. Так, почему-то здесь двенадцать с половиной, а здесь двенадцать. Так, очень важный момент. Вот смотрите, когда вы нажимаете передать, пишите сюда логин участника. Так, вот этому партнеру я еще отправлю 0,5 км. То есть где-то была допущена какая-то незначительная ошибка или это не ошибка, не дочет. Вот смотрите, когда вы ставите, набираете здесь вот 12, вы не ставите запятую и 5, да, вот это была ошибка, поэтому у меня зачислили только 12. Пишите 0, обязательно точка. То есть если вы отправляете ну, не круглую сумму, то у вас вот после главной цифры, вот 0.5, вот 0.5, не запятая 5, а точка 5. И вот теперь он отправится. Да, все отлично. Еще один мой партнер получил 12,5 долларов. Смотрите, отправлю переводить можно даже вот такую маленькую сумму, как полдоллара. Ну что ж, я поздравляю мои партнеры, все, кто приняли решение. С вами мы вместе зажжем с вами мы будем очень хорошо зарабатывать потому что возможности заработка на inside turbo 4 они конечно огромные я очень надеюсь что в ближайшее время мы с вами ну как минимум в 5-6 раз увеличим свои вложения в этот бизнес ну а для других кто еще думает или кто еще только-только сегодня зарегистрировался, быстренько пополняйте свои кошельки TronLink на 100 долларов, и сегодня до вот до вечера у вас есть еще время, чтобы прислать мне скриншоты, и я оплатила вам 12,5 долларов подарила вам для того чтобы вы смогли зарабатывать на Inside turbo 4 на этом все новости обязательно сегодня всем быть в 19 часов по московскому времени на встрече, встреча с основателями с лидерами компании все будет по запуску и конечно же прямо в прямом эфире можно задать вопросы и получить ответы на все ваши вопросы а я с вами прощаюсь и до следующего видео